Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Давненько я вам не показывал ничего быстрого. Настало время пасты. Первый в жизни выезд за границу у нас ненаглядный случился в Италию. Нас посадили э, на юге в Неаполе в автобус и провезли через весь этот сапог на север в Венецию. Это был классический зомби-тур. Мы прилетели в Неаполь, побродили по нему, побывали в Помпеях, съездили на Капри, две ночи ночевали в Риме, парочку во Флоренции, побывали в Сиене, в Пизе, в Венеции побывали. И везде, везде нашу группу кормили в самых таких дурацких отстойных туристических едальнях. Короче, приехав из Италии, я был твердо убежден, что вся итальянская кухня – это полный отстой. Понадобилось несколько лет бесчисленное множество кулинарных экспериментов, чтобы кухня Италии реабилитировалась в моих глазах. Туристические заведения в любой стране мира. Страшное зло. Короче, готовьте себе сами и не доверяйте плохому общепиту. Как всегда, полный перечень ингредиентов и основные этапы готовки будут в самом конце ролика. Приступим. Начало подготовка. Из ступени надо нарезать лент. И солить пожамкать и пусть лежат сыровяленную панчетту лучше даже брать чайковину у итальянцев она называется гуанчале нарезать кусочками а панчетта это значит бекон или подчеревок нужен сыровяленый на сковороду ее пусть жир вытапливается лук мелко нарубить и на сковороду пончете. На куриную грудку нарезать небольшими кубиками. К луку ее. К этому времени вода для пасты должна кипеть. Посолить и выкладываю сюда. Как говорят итальянцы, паста должна танцевать в кастрюле, то есть кипение должно быть сильным. Для сегодняшнего рецепта лучше всего подходит длинная и широкая паста. Паста, значит, тесто в с итальянского, имеется в виду не тесто вообще, а изделие из теста, как в России макаронные изделия. Длина и для того, чтобы она по формату, по размеру лучше сочеталась с лентами с цукини. Кстати, курицу уже в отличном состоянии, пора добавлять томаты чили. Они придадут яркости соусу. Кстати, присолить уже пора. А теперь сливки. Я использую жирные, 35%. Такие жирные не обязательно. Выбирайте на свой вкус. Если у нас томаты для яркости, то сливки для мягкости. То есть, чтобы сбалансировать яркость томатов мягкостью, такой даже сладостью, я бы сказал, сливы. Цукини в соус уже. И надо натереть пармезана. У нас, правда, крайне дорогой, 22 евро за килограмм. Но иногда можно себя побаловать. Тем более, что у меня есть вроде как оправдание. Покупаю не для того, чтобы пожрать, а для ролика. Паста уже сварилась, пора ее перекладывать к соусу. И добавлять пармезан. И перемешивать. Варить пасту надо до состояния альденты, то есть на зубов. То есть не доваривать. Если вы сварите до полной готовности, она вся напитается водой, и соус впитать себя уже не сможет. Необязательный момент – черный перец. Мне очень нравится. Вы на свой вкус ориентируетесь. А я так очень люблю, когда он такой вот яркий, острый, пахнет так классно. Свежемолотый, конечно, нужен. Паста быстро впитывает в себя соус, и он становится очень густым. Отрегулировать густоту можно от той водой, в которой варилась паста. Еще разочек повторюсь, обязательно возникнут всякие умники, которые начнут кричать, что паста только зубная. Паста переводится с итальянского теста, или изделия из теста. Любые макаронные изделия, это паста. А, макароны это макаронные изделия. Ушки макаронные изделия. Но ушки это не то же самое, что макароны. И а, спиральки не то же самое, что макароны. Макаронные изделия, да. А, вермишель это не макароны. То есть это название конкретного типа размера пасты. Поэтому, когда итальянцы говорят блюдо из пасты, имеется в виду блюдо с макаронными изделиями. И Выбор типа, размера макаронных изделий зависит от того, какое блюдо вы готовите. Густой соус у вас, то можно гладкие выбирать макаронные изделия. Если он у нас текучий, очень жидкий, тогда лучше выбирать ребристые, чтобы на них этот соус задерживался, а не получилось так, что вы стрескали все макароны, весь соус в тарелке остался, может, потом ложкой выхлебывать или языком вылизывать. Вот такая вот длинная и широкая, здесь подходит лучше, чем короткая, чем спагетти, например. Впрочем, я вам свои вкусы не навязываю, но однако уже пора и пробовать. Но для чистоты эксперимента я пригласил профессионального пробователя и восхвалителя, ну, или ругателя блюд. Ксюшу, вы ее уже видели в ролике, и, по-моему, даже не в одном, короче, вот здесь вот сыночку поешь, если не забуду. Пробуй, говори свое мнение, я тоже буду пробовать параллельно. То есть мне вот таких не досталось красивых, да? Да, тебе не досталось. И тебе повезло, потому что я только что купалась и есть хочу ужасно. Ну, это не спасет тебя от критики, если что. Конец декабря она купалась. Да? Нормально? Ну, я в Испанию приехала вообще-то, и тут плюс 23. Ну, mm, угу. ну мнение. Mm. Ужасливо. На самом деле отлично на мой вкус. И температура правильная. И сливочность великолепная. И, я думаю, цукини я еще не успел попробовать, поэтому mm. сейчас для чистоты эксперимента здесь еще будет цукини. Причем я не знаю, что здесь находится, я обязательно ингредиенты все остальное посмотрю потом. Я все время, пока Димка готовил, я плаваю. Так, а я кусочек курицы попробую. Mm. Вкусно. Мне кажется, что ничего не надо добавлять сюда. Ну и убавлять, скорее всего, тоже не стоит, если вы хотите очень вкусное э, сливочное блюдо. На мой вкус. Это, сейчас кто-то скажет, что это похоже на какие-нибудь итальянские классические... На карбонару. На карбонару. Угу. Но карбонару отличает по вкусу от этого блюда отсутствие в карбонаре овощей. Они такую легкую кислинку и какую-то легкость что ли, создают этому блюду. И мне кажется, оно не настолько жирное, не настолько тяжелое, как карбонара. И для тех, кто следит за этим, оно годится. Для тех, кто чаще заплывает, кстати, тоже. Угу. Короче, готовьте, э, наслаждайтесь итальянской кухней, не доверяйте общепиту, тем более плохому общепиту. Готовьте сами, и вы влюбитесь итальянскую кухню так же, как я. Это очень вкусно. Извините. Спасибо за компанию. Всем пока.